регистрации что чистоты, значит льда, да, потому что электрический метод можно применять в качестве дистанционного зондирования, то есть направлять электромагнитное излучение большие расстояния на и потом обратно получая отклик регистрируют то или иное. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.